Вот это мышца Вот это у меня... О, да, хорошие мысль. Вот это я, это... Качок, а где стреля... Э, не понял... Это что-то... Не, ну, в принципе, очень даже миленький Как его теперь взять? Ага Yeah. <coughs> Я могу делать вот так Все девушки, вы задумаетесь <coughs> Там номер пишите <coughs> а... <coughs> Мои таланты блестящие Если что, обращайтесь Оп, оп, оп <coughs> yeah. два пальца тема Рокенул, <coughs> ролл А не то, что вы подумали, возвращенцы. Ух, oh, <coughs> твою же мать <coughs> Сейчас вы Тихо, нет да куда ты его... Тихо. Что ты делаешь? Убери, убери ган. Вот так. Ну, конченый. Другая рука. Сейчас. Что ты там возле трусов делаешь, а? Ты это, руку подними. Ах ты шалун. Ах ты шалун. Боба шалун. Ты это так не делаешь, шалун. Первый раз он сложный, но потом легче, наверное. Давай. Ну, почему оно не хочет дружить? И... Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, влезай, без смазки не вылазит. нормально, что за... Что происходит? Да что, невидимая сила запрещает мне грибы брать, что за хрень такая? Девушка, это вам, держите. О, так тут персонажа может... Да, вот это, конечно, мужчина. Я нашел, в чем буду ходить. Это, это по-моему прекрасно. Это идеал мужской красоты. А ты вообще корова? ух ёпта, что за звуки. Веселый молочник сейчас покажет, как доить корову. Универсальный метод не помогает, значит надо как-то по-другому. Давай, как-нибудь. Во, е, хорошо. Подключаемся, вот, надо направление выбрать. Ух, ём... <свист> извини, извини, извини, извини. <свист> Обнаружен новый, новое устройство. Извини, извини, извини. Я не хотел. <свист> <свист> <свист> Случайно получилось. Извини, братан. <свист> <свист> <свист> Давай. О, тихо. Не надо. Я все, я понял. Я надеюсь, у тебя там бесконечное пространство. Тихо-тихо, да не дергай так, сейчас оторвешь. Не понимаю людей, которых пьют молоко. Это же невкусно. Еще когда она теплая. бля, фу. Ее. the бикт малк. Ее бой. Мне ачивку дали. Вот это. Ой. Все, все, я сделал ведро молока, сделал тебя поимели. Пожалуйста, подайте мне. Видите, что я немножко инвалид. Ух, давай мы Да что ты там делаешь с этой mmm> свечкой? С расщеченец хрена. Ага, эту хрен откроешь. В смыс... Да ну нет, вы серьезно? Ладно, пойдем тогда ознакомиться с девушкой шу, Твою шу, налево, добрый и вам добрый Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист Попробуем Давай